Любая ядерная реакция происходит либо с выделением энергии, либо с ее поглощением. Если сумма масс исходного ядра и частиц, вступающих в реакцию, больше суммы масс вновь образовавшегося ядра и испускаемых частиц, то энергия выделяется. Если же разность масс отрицательна, то должно происходить поглощение энергии. Энергия, которая выделяется при ядерной реакции, называется энергетическим выходом ядерной реакции. Разработка способов получения и технического использования энергии ядерных реакций является одной из актуальнейших проблем современности.